Дорогие друзья, с вами Надежда Соколова, ваш тренер УФК и эксперт в области здорового образа жизни и нейрофитнеса. Сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И сегодняшнее видео адресовано всем, кого волнует проблема варикозного расширения вен. Откуда берется эта проблема и что это такое? Варикозное расширение вен – это в первую очередь нарушение венозного оттока от нижних конечностей но на самом деле страдают конечно же и другие органы например органы малого таза и если венозный отток в органах малого таза плохой то это чревато появлением одна из причин появления геморроя например но мы сегодня касаемся варикозного расширения вен наших ног Итак, так причина возникновения варикозного расширения вен следующие во-первых это наследственность, есть такое. Если у вас в роду кто-то с варикозным расширением вен, то такая предрасположенность у вас есть. Но не нужно забывать, что наследственность это всего лишь 20% от нашего общего состояния, физического состояния, а вот 55% как минимум зависит от того, как вы двигаетесь, что вы едите и, конечно же, как вы контролируете положение тела. Что еще влияет на появление варикозного расширения вен? Это малоподвижный образ жизни, то есть гиподинамия. Это когда мы долго сидим, это когда происходит застой крови в области тазобедренных суставов, в области колен, в области нижней части спины, то есть мышц тазового дна и мышц малого таза. А вот еще один интересный факт. Диеты, в которых мало клетчатки, обедненные клетчатки, то есть мало овощей и фруктов, тоже способствуют развитию варикозного расширения вен. Потому что клетчатка, она дает возможность очищать наш организм. Если же этого очищения не происходит, то происходит загрязнение крови и загрязнение межклеточного пространства. Еще одна причина возникновения варикозного расширения вен ⁇ это привычка сидеть, забросив нога на ногу. С одной стороны, да, это красиво смотрится, но с другой стороны, это очень вредно для коленных суставов и особенно для всех артерий и вен, которые проходят под коленкой, которые проходят и формируют подколенное сапожили. Еще одна причина возникновения варикозного расширения вен ⁇ это лишний вес. Во-первых, лишний вес – это нагрузка, дополнительная нагрузка на суставы. Это замедление обменных процессов, это замедление метаболизма. Поэтому, когда замедляется метаболизм, ухудшается кровообращение, это тоже способствует варикозному расширению вен. Что нужно сделать и как повлиять на то, чтобы варикозное расширение вен либо остановить, либо предупредить во-первых, нужно контролировать, что и сколько вы едите и контролировать ваш вес, массу тела. Во-вторых, избавьтесь от одежды и обуви, которая затрудняет ваше движение. В-третьих, контролируйте, как вы стоите, сидите, ходите и не забрасывайте ногу за ногу. По крайней мере, старайтесь себя контролировать на этот счет. В-четвертых, выполняйте упражнения ЛФК. Потому что упражнение ЛФК это то, что доступно вам всегда и то, что зависит только от вас и от вашего желания. Как подобрать упражнение? Обращайтесь, я вам всегда помогу, подскажу. Вы можете найти мой ролик на YouTube, в котором я показываю упражнение для профилактики варикозного расширения вен. Еще один рецепт, который доступен каждому из вас для укрепления. И профилактики варикозного расширения вен – это контрастный душ. Потому что во время варикозного расширения вен происходит истончение стенок сосудов. А вот контрастный душ, он укрепляет стенки сосудов и помогает, улучшает топ крови. Если вы обратили внимание, то любая причина возникновения варикозного расширения вен убирается в образ жизни. Касается ли это питания? касается ли это лишнего веса, касается ли это того, как мы сидим, ходим, стоим, касается ли это того, какую одежду мы носим. Все это убирается в наш образ жизни. Поэтому, если вы хотите избавиться от какой-то проблемы, связанной со здоровьем, прежде всего, возьмите и проанализируйте свой образ жизни. И тогда вы обязательно найдете причину. Ну и, конечно же, следуйте следующим рекомендациям. Выполняйте упражнение ЛФК. Контролируйте, что вы едите, сколько вы едите. Контролируйте ваш вес, а также, как вы ходите, стоите, сидите. И напишите, пожалуйста, что у вас получается. Я всегда очень рада вашим результатам, потому что ваши результаты – это в некотором смысле и мои результаты. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И я жду ваши вопросы. До встречи, друзья!